Ну что ж, раз мы начали заниматься с нашим питбайком, продолжим эксперименты. Только что мы поменяли сальник кикстартера, сейчас сделаем вот что. Я купил вот такую гофру воздушного патрубка, вернее воздушного фильтра, подводящего, подводящего гофра воздушного фильтра, двигатель 400 от газа, то есть газель Волга, стоит она 92 рубля. Резиновая, такая вот гофра. По идее, должна подойти вот сюда, на задний моноамортизатор. Сейчас я отцеплю вот этот вот, вот этот вот лист защиты. Чтобы открыть доступ к амортизатору, откручу амортизатор. И попробуем ее туда насадить посмотрим что у нас получится ну в общем то вот что у нас получилось снял я задний амортизатор старый хозяин тут смотри уже пошаманил его он говорил что прокачивал вместо штуцера для подкачки здесь просто завинчен болт Еще вот как то так Ладно, сейчас попробую надеть гофру. Значит, гофру лучше смазать изнутри маслом, чтобы вот по этим виткам она полегче зашла. Потому что резина, она цепляется за металл. Сейчас я натяну и покажу, как это получилось. Ну вот так у нас это все получилось. По-моему, вполне нормально. Сейчас я сюда поставлю два хомута, зафиксирую и буду ставить обратно на мотоцикл. Ну вот я поставил амортизатор на место. Вот так брутально это выглядит место. поставлю прикручу этот лист защитным лишним не будет и в принципе работа у нас будем считать закончена на этом спасибо до свидания